Кровавое противостояние с политическим подтекстом. В понедельник под стенами Верховной Рады на несколько часов развернулся мини-майдан. Несколько сотен человек под флагами политических сил вышли на протест против голосования в парламенте. Как только объявили результаты, митингующие кинулись на милицейский кордон. Однако быстро прорваться не получилось. Завязались многочисленные стычки. Вход пошли камни, брусчатка, дыбовые шашки и слезоточивый газ. А впоследствии даже взрывчатка. Все это из-за принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации власти в Украине. Несмотря на заблокированную трибуну, решение все-таки поддержали 265 голосами. Споры вызывает не сам документ, которому еще предстоит пройти второе голосование в стенах Рады, а лишь один из его пунктов, а именно последний, который предусматривает, что местное самоуправление в Донецкой и Луганской областях должно регулироваться отдельным законом. Народ здесь выражает свое возмущение по этому поводу, потому что такие законы нужно принимать только после всенародного обсуждения или принятия решения через референдум. Вот и все. Поэтому радикально настроенные политические силы и общественные организации еще до принятия объявили изменения в Конституцию кремлевскими и такими, которые играют на руку сепаратистам на востоке Украины. Изменения, которые выгодны Путину, изменения, которые придают страну, Впрочем, собирая митинг под стенами парламента, политики вряд ли ожидали такого результата. Он ужасающий. Десятки пострадавших и залитая кровью площадь Конституции. Но главное – оборвана человеческая жизнь. Пока у Верховной Рады раздавались взрывы, ранение в сердце получил нацгвардеец из Херсонской области Игорь Дебрин. Ему было всего 24 года. Один из военнослужащих срочной службы воинской части 3027 умер во время проведения операции. В результате чего произошли эти ранения и в результате чего умер этот парень, будет известно, когда будут закончены следственно-оперативные действия и когда будет известен вердикт врачей. Число раненых меняется каждый час. Только по данным Нацгвардии Украины в больницах оказались более полусотни гвардейцев, четверо из них в тяжелом состоянии. У силовиков травмы глаз, шеи, животов, ног, а глава кинематолога, Милиции Александр Терещук, который пытался контролировать ситуацию на месте, вообще оценивает количество пострадавших в сотню людей. Но это только правоохранители. Среди раненых и двое журналистов. О десятках пострадавших рапортуют и митингующие. Разбитого. Разбита голова. Это беркутовцы разбили. Они начали, в атаку пошли. Дубинкой ударили. Я потерялся и все. От газа многие пострадали. Большинство участников столкновений получили ранения в результате того самого мощного взрыва, который произошел около двух часов дня. По предварительным данным, в правоохранителей бросили боевую гранату. Злоумышленника уже задержали, отрапортовал министр внутренних дел Арсен Аваков. Гранатометчик пойман. У него изъяты гранаты, в том числе граната максимального поражения F1. Задержанный гранатометчик – свободовец из Сечи. По словам главы МВД, в общем правоохранители задержали около 30 участников беспорядков. Некоторые из них также бросали в толпу взрывчатку. При этом министр утверждает, что, так сказать, канониры были одеты в футболки с символикой политической партии «Свобода». Но там любую причастность к трагическим событиям отрицают. Наоборот, обвиняют во всем силовиков. Правоохранители не приняли надлежащие меры для нейтрализации провокаторов. Очевидно, что использование взрывного устройства, которое неизвестные бросили в правоохранителей, является заранее спланированной провокацией, направленной против украинских патриотов. Мысли о провокации придерживаются и другие политики. По их словам, трагедию вполне могли устроить российские спецслужбы, чтобы расшатать ситуацию в столице. Так или иначе, окончательный ответ сможет дать только следствие. Правоохранители возбудили уголовное производство по статье «Теракт». Поскольку речь идет в том числе о гибели человека, наказание может быть вплоть до пожизненного заключения. Впрочем, маловероятно, что даже после привлечения виновных к ответственности властям удастся снять горячий вопрос. Ведь конфликты из-за пресловутого статуса Донбасса не способна погасить даже пролитая человеческая кровь. Впереди второе голосование, на этот раз финальное. И не превратится ли оно в очередную бойню под стенами парламента, зависит только от способности украинских политиков и активистов идти на компромиссы ради будущего страны. Я не вижу ни одной политической причины или политического разногласия, почему э, кто-то должен наносить ранения солдатам нацгвардии. Среди раненых около 20 человек, солдат и офицеров, которые прошли антитеррористическую операцию. Награждены государственными наградами, досрочные звания. Это реальные боевые люди. И мы должны здесь держать их, здесь, возле Верховной Рады, для того, чтобы платить цену за политические амбиции кое-кого. Расследование будет тщательным. Мы будем непримиримы. И я требую поддержки у общества и у всех политиков в жестком наказании виновных. Такое продолжаться не может. Если мы стерпим такое... У нас будет везде хаос. Я этого не допущу.